Игорь Мерлин представляет. Привет, дорогие друзья, с вами Игорь Мерлин, и сегодня я решил записать видео на очень важную, даже можно сказать, душе такую раздирающую тему, как научиться говорить «нет», почему люди не могут сказать «нет» и давайте сначала разберемся, почему так происходит, а потом я вам расскажу некоторые тайны и секреты которые, возможно, перевернут всю вашу жизнь и заставят вас жить абсолютно по-другому. Ну, вы сейчас не догадываетесь, о чем я, но давайте по порядку. Итак, почему люди боятся говорить нет? Меня зовут Игорь Мерлин. Я системный эксперт по масштабированию доходов, системный аналитик с 25-летним стажем. Я помогаю предпринимателям и наставникам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 Самой главной причиной этому является то, что человек боится говорить «нет», потому что боится, что ему в ответ когда-нибудь скажут «нет». То есть получается такой как бы договор, я тебе не говорю «нет», ты мне не говоришь «нет», он тому не говорит «нет», тот мне не говорит «нет». То есть такой получается заговор, но этот заговор, дорогие друзья, если копнуть этот заговор, ну что называется, глубже углубится в эту проблему, то получается на энергоинформационном уровне как это происходит. Итак, есть два человека, которые заведомо знают, ну они не говорят друг другу, нет, они заведомо понимают, что этот человек мне врет, и этот понимает, что и этот мне врет. То есть получается два человека, которые лгут друг другу, они друг друга обманывают, правильно? Вот, вот просто себе представьте внутри себя, что когда вы говорите, ну вот вам сказали, а ты можешь мне помочь, и человек сразу начинает что делать, придумывать какие-то условности, ты знаешь, я бы с удовольствием тебе помог, но мне вот срочно надо ехать, у меня там бабушка заболела кошка рожает, мне там на трамвае опаздываю, то есть начинает придумывать, другими словами, задавать себе контекст лжи. И тот человек, которому это отвечают, ему не сказали нет, но он понимает, что человек напротив ему врет. Таким образом, через вранье он прикрывает свое отсутствие нет. То есть он боится сказать, поэтому начинает врать. И этот человек понимает, которому врут и тот. И они оба понимают, что в данный момент у них какие ценности в жизни создаются? Никаких. Создается недоверие. То есть получается подсознательно, что если я понимаю, что этот человек мне постоянно врет, да, и он понимает, что и я ему постоянно вру, и создается недоверие, а недоверие оно не ведет ни к чему позитивному. Понимаете, да? Когда два человека там с мечом и, с, и со щитом где-то друг, друг на друга выглядывают, да, то есть они врут, что вот я мирный, а у меня щит и меч, да. И второй говорит, так и я же мирный, и у меня щит и меч. То есть создано недоверие. Создано доверительные отношения, это тогда, когда люди могут легко говорить правду. поймите меня правильно, что правду говорить очень легко. И во многом вот, вот то, что люди врут, мешает им зарабатывать деньги. Вы скажете, Мэрилин, какая связь? Ну вот например, когда говорят с клиентом, когда говорят с клиентом, если клиенту боятся сказать нет или еще что-то такое, то и клиент, вот заметьте, что клиент приходит, он готов купить, но потом говорит, вот у меня денег нет, я завтра приду, то есть начинает вам врать. Почему он начинает врать? Потому что между вами не создано доверие, клиент сливается. Почему? Потому что клиент, он как любой человек, когда он пришел что-то купить, он очень четко и ясно чувствует внутри себя когда его обманывают, когда ему, например, что-то втюхивают или одно выдают за другое. И получается такое, поняли, да, получается недоверие на недоверие, минус на минус, в данном случае плюс никакой не дадут, получается недоверие в квадрате, потому что оба эти человека просто-напросто врут друг другу и ничего другого больше. Вам это понятно? И вы спросите, Мерлин, ну как же так? Ну что же делать, чтобы такого, чтобы такого не было? Ну вот это ведет и к плохому развитию бизнеса, когда вы с партнерами что-то такое врете, им партнеры это понимают. И то же самое и в семейных отношениях это проявляется, когда муж врет жене, жена врет мужу, и вроде бы как бы они ничего не знают, Моя хата с краю, я ничего не знаю, но на самом деле все про все знают и образуется вот это недоверие. Из-за этого часто очень распадаются семьи, потому что не создано доверительное отношение. Как же с этим быть, дорогие друзья? Вот что делать? Что делать? Кто виноват, понятно. И как с этим надо бороться? Как с этим надо бороться? Ну, э, я могу вам сказать следующее, что необходимо переходить в контекст правды. Может быть, я потом вам в конце расскажу, какие надо упражнения делать уже э, в самой сложной игре под названием ⁇ Наша жизнь ⁇ И как только вы начнете практиковаться, вы почувствуете, насколько вам стало лучше. Но об этом чуть позже. Вот, вот э, это отсутствие нет, оно создает некий страх. Некий страх. То есть, почему не говорят «нет», потому что страшно. И вот этот страх, он притягивает неудачи. Ну понятно, если человек боится, то каждый может упнуть, обмануть и так далее. Да? Чего человек боится, то с ним, как правило, и происходит. То, то, чего он хочет, оно еще произойдет или нет, непонятно. Но чего боится, точно все произойдет. Как говорится, что у оптимистов сбываются их мечты, а у пессимистов сбываются что? Правильно, у пессимистов сбываются их кошмары. И поэтому, дорогие друзья, приучайтесь, приучайте себя, ну вот при помощи определенных тренировок э, быть и жить в контексте правды. Я вам сейчас расскажу один секрет, который я придумал много-много лет назад, когда, э, да, когда был большим наставником в большой сетевой компании. Вот, э, Часто очень сетевики, но про сетевиков чуть позже скажу. А нет, давайте сейчас. И вот кто сетевик или занимался сетевым бизнесом, те четко понимают, что вот очень страшно снять трубку, позвонить кому-то, предложить там свой продукт или свою компанию. Почему? Потому что скажут нет. Очень страшно. И из-за этого бизнес не растет, все рушится. Раз позвонил мне, два, пять, десять, двадцать, все. И получается так, что бизнес порушился, еще не начавшись, потом просто страшно трубку брать и кому-то звонить. И когда ваш наставник говорит, ну бери же, звони, обзванивай, этот человек сидит и дрожит, а вдруг скажет нет. Понимаете, о чем я? Ну вот кто сетевики, меня сейчас очень хорошо поняли. И э, в чем же здесь э, волшебная формула? Волшебная формула следующая. Вот я э, говорил своим дистрибьюторам, своей первой линии и прочим, кого я обучал, вот у меня а, было подо мной 4, более тысячи человек а, вот, в компаниях. Так вот, а, я говорил следующее, что внимательно послушайте, возможно, это прямо сейчас изменит вашу жизнь. Внимание. Нет, это тоже что и да, только наоборот. Нет, это тоже что и да, только наоборот. Я про это много раз на своих занятиях рассказываю, но здесь отдельно. Я это говорю, почему? Потому что, ну, если вы даже не смотрели моих видео, то сейчас вам эта формула должна войти и стать между извилинами или прям в туда, куда надо. Повторю, что нет – это тоже что и да, только наоборот. То есть окраску мы даем сами этому нет или этому да. Так уж получилось, что мы даем оценку, что да, это хорошо, а нет, это плохо. А может быть наоборот, да? Нет? Понимаете, да? Так вот, друзья, я вам скажу следующее, что вот для сетевиков еще мой наставник меня учил давать своим, своим дистрибьюторам следующее упражнение. Оно упражнение очень интересно. Если вы сетевик, если вы сетевик или занимаетесь бизнесом по.. Ну, по подобию сетевого, то вам это упражнение очень-очень сильно подойдет. Это упражнение называется «Собери 100 нет», 100 нет собрать. То есть вы, когда приглашаете на встречу, ваша задача собрать ответы «нет». То есть вы приходите спокойно, вы уже знаете, что этот человек скажет «нет», но а, в этом задании, в этом упражнении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 которые я сам проделывал, проделывали многие мои ученики и многие мои дистрибьюторы и получали соответственно результаты. но это еще не все это еще не все. Как каким образом вот эта ложь она рождает отсутствие ну, такой успешности скажем почему именно так? Ну, потому что, друзья, давайте опять вернемся ко лжи. Почему, когда вы не говорите нет, придумываете там какие-то сказки, какие-то сказки, то получается, что ложь на ложь дает еще большую ложь, как я уже говорил. Моя, одна из моих наставниц, я про эту историю несколько раз уже рассказывал, она, она говорила так. Когда, ну, я очень любил опаздывать, я постоянно опаздывал, у меня никогда не хватало времени, все время я опаздывал, опаздывал, опаздывал. Вот. И когда там, на длительном тренинге, который продолжался почти год, почти год, мы там тренировались, и в один раз значит, я прихожу, а она мне говорит, ну вот где результаты, я говорю. Ну, О, Ольга, понимаешь, там вот это то, это так, это так, это эдак. Вот. И она тогда сказала золотые слова, которые я запомнил на всю жизнь. Она сказала следующее – результат есть? Нет. Я не покупаю твой красивый рассказ, пошел нах и послала меня на три буквы. Вы знаете, я был такой. Ну, ну, такое удивление, так ошарашен был. Она матом ругалась, конечно, там бросалась всякими предметами в нас, но зато воспитала кого надо. И я считаю, что все правильно она делала, хотя некоторые там как бы ее осуждали очень сильно. Так вот, друзья, после того, как она меня послала, я вышел действительно думаю, ну на самом деле, то, что я ей придумываю, я ей приношу на блюдечке ложь. Ложь во имя спасения, да, как говорят, но это, это ложь, нет никакой лжи во имя спасения. Во имя спасения есть только правда, вообще больше ничего нет. Стена либо черная, либо белая. Если говорят, вот стена черная, если я начинаю рассказывать, да вот вы знаете, вот да, конечно, цвет этой стены очень темный, но э, я не могу сказать, какого она точно цвета, понимаете, то есть вот, а стена черная. А король-то голый, помните сказку про голого короля? Мальчик не знал, что не, не, не, все врут, и он сказал, а король-то голый, и голый король. Все потом увидели, что король голый, Ну, вы эту сказку читали, наверное. Понятно, да? То есть, когда вы создаете контекст правды, к вам начинают притягиваться люди. Это не так-то просто, это не так-то просто, но это нужно, дорогие друзья, хоть с чего-то начинать. И я вам рекомендую начать прямо с сегодняшнего дня. Что надо делать, в чем заключается практика? Практика заключается в том, что вы начинаете быть осознанными немножко больше с каждым днем. В чем это выражается? Это выражается в том, что когда вам что-то говорят и вы знаете, что на это нужен ответ «нет», вы говорите «нет». Вы можете, конечно, смягчить. Сказать, что нет, извини, ну ничего ли, личного. Вот. То есть это как бы вы извиняетесь, извини нет. Извини, дорогой друг, я к тебе со всей душой, но э, в данном случае нет. И если вы говорите нет, то еще лучше, что э, вы предложите своему партнеру, которому вы говорите нет, альтернативу. Например, да, он говорит, дай мне денег, взаймы ты говоришь, извини, дорогой друг, нет, а, хочешь, я помогу тебе найти, в каком банке тебе дадут денег взаймы. То есть вы как бы даете альтернативу, то есть вы предлагаете не то, что говорите, а пошел нахрен, да, ты вообще тебя не знаю, тебе не видел, вообще моя хата с краю, но вы предлагаете данному человеку альтернативу. Это подчеркивает, что вы открытый человек что вы человек, который желает добра. Вы говорите нет, потому что ну, это правда, это правда, вы говорите нет, выходи за меня замуж, но ну, я не знаю, мне надо подумать, мне надо посоветоваться с моими любовниками, да, ну говори нет, извини нет, не говори что, ну зайдите на недельки там, да, то есть вы внутри себя знаете точно, что нет, замуж за этого человека вы не пойдете. Но начинаете придумывать какие-то отмазки. Зачем? И это создает наоборот обозлить человека. Если вы сказали нет, если он действительно вас любит, например, то он вас поймет. Ну, понятно, что ну, нет на нет и сюда нет, да? Но если вы начнете там обманывать, вот, вот я не могу, мне надо закончить институт, или мне там надо начать зарабатывать 10 миллионов долларов, вот тогда мы вернемся к этому вопросу, сказать «нет, это нормально». И вы поймете, что это есть на самом деле самое клевое, что в вашей жизни может вас подвинуть к другим успехам, стать успешными. Я помню, как сейчас, когда я вот этот, э, с этой наставницей проходил тренинг, вот, э, мы там брали на себя определенные обязательства. И вот одно из первых. Моих обязательств, обязательств было говорить всегда правду. Я всегда говорю правду, это было очень тяжело. А я в то время работал начальником отдела продаж крупной компьютерной компании, вот, и э, у меня было там более 10 менеджеров, мы занимались, мы собирали компьютеры. Ну не я, конечно, был отдел, отдел технический, отдел продаж, отдел закупок и так далее. Ну, есть заказ, отдел закупок, закупал детали. Технический отдел собирал, отдел продаж продавал, то есть ну, вот вот такая штука была. Вот. Значит, э, и у меня был один менеджер Сережа, значит, он постоянно врал, он всем клиентам врал, обманывал, и вот я когда значит, а я проходил вот этот тренинг как раз вот это то, что мы принимали в городе Самаре, не в Москве, а в Самаре. Вот, и я с Самары значит приезжаю, такой уже весь новый, обновленный. Вот. И начинается значит, и ситуация следующая: что заказали значит, нам там партию компьютеров, ну, там 20 или 30, не помню, ну, таких коробок, да? не ноутбуков, а такие, которые мы сами собирали. Вот. И в общем-то их не собирали, потому что не было там ни то винчестеров, ни то еще чего -то. Ну что-то не хватало, короче, во всех. Их не собрали. И когда заказчик позвонил, этот Сережа, который их курировал, не помню уже фамилия, высокий такой парень, вот он сказал, да, уже все выехали, все, компьютеры вам везут. И нормально успокоился, соврал, это было там утром, и после обеда уже звонит значит, заказчик и спрашивает начальника отдела продаж. Я тогда был начальником отдела продаж в этой компании, звонит мне. Вот. он мне звонит и ругается, говорит, ну я трубку беру, здрасте, здрасте, но я его знать не знал, почему, потому что там, там такие мелкие контракты на 20 компьютеров, там менеджеры этими занимались. У нас были такие заказы, как типа Волжский автозавод зака заказывал, один раз был заказ на 800 компьютеров, это уже нормально. Ну вот, короче, э, э, и начинает меня там наезжать, говорит, то все, что за контора, да я, да мы, да вы за ваших львят, за вашу львицу. Вот, и я говорю, минуточку, минуточку. Я говорю, извините, я пока не в курсе ситуации. Дальше, чем вы там занимаетесь, начальник, не в курсе ситуации. Вот, и я говорю, давайте сделаем так. Через 15 минут я вам перезвоню, выясню ситуацию, и мы все разрешим. Вот, вот хрем, лям, трам, таля, лям, таля". Ну, короче, что ругаться. Ну... Но... Все, к я, говорю, чей клиент, он, Сережа говорит, ну это мои. Я говорю, где, почему? Он говорит, значит, мы их еще даже не собрали. Я говорю, а нахрена хрена ты сказал, что вы уже везете, что там машина в пробке, что у нее колесо спустило. Помните, как я рассказывал, кошка заболела, там еще кто-то. Вот. И он говорит, а что делать, они на меня наезжают, вот. Я говорю, когда будут готовы, я не знаю, я говорю, срочно узнаю. Он звонит, значит, в отдел закупок, они говорят, все, мы уже закупили. Сегодня уже соберем. Сегодня уже соберем, но понятно, что к вечеру они соберут. Ну что там, 20 винчестеров вставить. Там это как бы целая бригада вставить быстро. Вот. Я звоню этому через 15 минут. Говорю, здравствуйте, не помню как его. Давно было, это был где-то 2000 год. Где-то 2000 год. Или 2001, что-то так. Вот. И я ему говорю, здравствуйте. Вот я выяснил, да, действительно, я говорю, Случилось непред... по непредвиденным обстоятельствам. Случилось так, что мы не сможем сегодня доставить вам... Он, как же так, начал нести, что вот вы меня обманываете и так далее. Я говорю, давайте так сделаем. Давайте вот так завтра под мое слово, под мою ответственность к обеду компьютеры будут у вас. Ну вот вы уже обещали на две недели. Ну там что-то такое. Начал. Я говорю, давайте вы со мной разговаривали хоть раз. Он говорит, нет. Я говорю, вот я вам даю слово, что завтра к обеду они будут. Вот. Значит, и на завтра, значит, к обеду эти компьютеры действительно пришли. И я перезвонил ему, говорю, что вот так-то и так-то, так-то и так-то. Вот все пришло, все хорошо. Да, я говорю, спасибо. Он говорит: ну вот. Слава богу, теперь я буду все время вам звонить, и мы будем. И вы знаете как? Вот а, мне было тяжело воевать. Этот Сережа, а, менеджер, постоянно штрафы получал за то, что задерживал там, или еще что-то. Но а, он был великий коммуникатор. Он таких клиентов доставал сладких, что просто он эти штрафы платил, он хорошо зарабатывал процент. Зарабатывал со сделок, кому пофигу было, он такой был. Вот. Но э, здесь вот в этом рассказе еще такой момент есть, такой момент есть. Э, я в свое время тогда э, заметили, да, что я оправдался, что я сказал, что вот там по независимым обстоятельствам, но это нельзя говорить, это нельзя говорить, И потом до меня доехала. Вот. И вы знаете, произошло какое-то чудо, произошло какое-то чудо. Э, когда я общался с крупными нашими клиентами, а так как у меня не было отдельного кабинета, я сидел вместе со всеми менеджерами, у нас там такой большой зал был, и они слышали, о чем я разговариваю, и когда я говорил с крупными клиентами, они понимали, что я нахожусь в контексте правды, что я говорю правду. Конечно, я говорил не всю правду, Вот, это, вот это, да. это не значит, что если вы, например, живете в контексте правды, вы говорите все, всю правду. Вы говорите не всю правду, вы говорите, извините, давайте разберемся, давайте вот возьмем тайм-аут, до завтра и я вам все выскажу. Не говорите, что вот этот Сережа, он плохо сделал, он того не сделал, все там козлы и вот мне там это, все-все-все. Нет, этого нельзя говорить. Вы говорите, что давайте вот под мою ответственность, мое слово, давайте вот завтра. То есть все клиенты начали, знаете, как зауважали меня, и потом начальство, начальство у нас было три учредителя, они, значит, они прознали про это дело, кто-то им сказал, ну, видно, или позвонил, я не знаю, каким образом, они меня вызвали, говорят, ну, чего, где, чего, как? Я говорю, ну, вот так, вот так, А как тебе удалось, что тебя так полюбили наши клиенты? А это произошло где-то в течение месяца, то есть я начал сам разруливать ситуацию, то менеджеры где-то там что-то обманывали меня. И я делал вид, что я их не слышу, не знаю, что там не доставили. Понимаете, да? То есть они врали мне, я делал вид, что я этого не знаю, не замечаю. И тоже, получается, врал им. Я знаю, что ты знаешь, что я знаю. Понимаете, да, о чем речь? Так вот, друзья, вернемся к этому нет. Понятно, да? Упражнение, которое вам надо сделать, упражнение следующее. Вам нужно начинать говорить нет, если это уместно. Если это уместно. Если вы... Точно понимаете, вот эта осознанность, которую у вас, и про которую говорил, она чуть-чуть возрастет, вы будете замечать уже, что вам хочется соврать, а вы говорите «нет», вы смягчаете немножко, говорите «нет, извини, ничего личного», и можно как, это, как бы даже пошутить, ничего личного. Я обычно, вот знаете, применял из фильма про мафию, помните, по-моему, «Крестный отец», там где-то было… Я застрелил твоего отца. Ничего личного. Бизнес есть бизнес. Там что-то такое было. Вот поэтому говорит, извини, ничего личного. Бизнес есть бизнес. Извини, нет. Нет, извини. Давай я тебе вот это. То есть вы всегда помните, что есть некая альтернатива. Так вот, каждый день каждый день. Если вы особенно работаете где-то или заняты конкретной деятельностью, если вы не просто с кошкой на диване лежите, то у вас наверняка найдется куча-куча-куча моментов, где надо сказать нет. Конкретно нет. Потренируйтесь перед зеркалом. Придумайте себе смягчающее, прежде чем сказать человеку, вот он пришел просить ваши руки, опять вернемся. Вот не сказать пошел нафиг, а сказать, что нет, извини, ну вот да. Я другому отдана, да. Вот. Понятно, дорогие друзья, вот э, начните говорить хотя бы два раза в день «нет», если это уместно. На следующей неделе начните в день говорить три раза в «нет», «нет», если это уместно. И потом заметите, через месяц у вас уже останется поводов очень мало говорить «нет», потому что вам это будет не страшно. А Вселенная нам посылает сигналы, когда нам страшно. Если мне страшно говорить «нет», то Вселенная постоянно присылает мне каких-то людей, какие-то ситуации, какие-то вот прям непонятно что, что мне надо отвечать «нет», а я не знаю, что отвечать мне страшно. Она перестанет вам присылать. Да, будут изредка, когда уже там серьезные вопросы, но это уже совсем другая история. Желаю вам успешности и процветания. С вами был Игорь Мерлин. Пока-пока.